Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы расскажем вам про одну из самых мощных переносных радиостанций, это Альфа-150. Давайте начнем как всегда с комплектации. В комплект входит само тело радиостанции на литом алюминиевом шасси для большей надежности. Аккумуляторная батарея с напряжением 12,6 Вольт и емкостью 4000 мАч. Длинная 38-сантиметровая антенна с разъемом подключения по типу SMA, Зарядное устройство, конечно же с индикацией заряда. Красным горит при зарядке и зеленым когда заряд окончен. Блок питания от сети 220 вольт, клипса для крепления на пояс и темляк для ношения на руке. И первое на что мы хотим обратить внимание во внешнем виде это конечно же габариты. Итак, вот у нас небольшая радиостанция iRadio 410. Вот более классического размера, радио 710. И вот так выглядит Альфа 150 по сравнению с ними. Как вы видите, даже без антенны, которая, кстати, 38 сантиметров, она больше большинства раций. И этому есть несколько причин, но о них чуть позже. Как мы уже говорили, выполнена она на литом шасси в пластиковом корпусе. На лицевой стороне расположен динамик и микрофон. Сверху мы видим SMA разъем для подключения антенны, два регулятора и светодиодный индикатор, а также кнопка выбора мощности рации. С левой стороны три кнопки управления рацией. С правой стороны под пластиковой заглушкой находится аксессуарный разъем для подключения кабеля программирования и гарнитур. С задней стороны мы видим площадку для крепления клипсы на два винта, а за ней находится небольшой вентилятор для охлаждения передатчика. Включается радиостанция правым регулятором, он же отвечает за громкость рации. Каналы переключаются следующим регулятором. Всего здесь 16 каналов. Оранжевая кнопка, как уже ранее говорилось, отвечает за переключение мощности, но на нее можно запрограммировать и другие функции. Большая кнопка отвечает за передачу сигнала в эфир. Следующая, при коротком нажатии, отключает шумоподавление. И последняя не запрограммирована так как более детальная настройка функционала производится с компьютера. Рабочий диапазон 400-480 МГц. 16 каналов памяти, из которых 8 каналов ЛПД диапазона и 8 каналов ПМР диапазона. Емкость батареи 4000 мАч. Размеры рации без антенны 180 на 80 на 45 миллиметров. Вес рации в сборе 565 грамм. Рабочий температурный режим от минус 20 до плюс 60 градусов. Альфа-150 пожалуй самая мощная из портативных радиостанций с максимальной дальностью связи. Во всех тестах участвовала как контрольная модель. По пересеченной местности спокойно работает на 15 км, в хвойном лесу порядка 10 км, если нет сильных перепадов высот. Но отсюда вытекают и несколько минусов модели. Во-первых, это габариты, как самой рации, так и антенны, а также и ее вес, Но мы рекомендуем использовать ее с тангентами или выносными автомобильными антеннами.